Всем привет, дорогие мои! Сегодня хочу показать вам способ, как при помощи уксуса, лимона и воды я чищу свою микроволновку. Нам понадобится обычная вода. Наливаю в какую-нибудь удобную емкость, которую буду ставить в микроволновую печь. Туда вливаю уксус и сок лимона. И ставлю эту жидкость в микроволновую печь на пару минут. Затем я понимаю эту горячую жидкость. Это мы делали для того, чтобы жир, который оставался на микроволновой печи, на стенках ее, он размяк. И теперь у нас микроволновка намного Проще будет очищаться. Моя микроволновка, конечно же, не доведена до такого состояния, чтобы я могла бы продемонстрировать, так как я ее чищу регулярно. Она у меня загрязнена. я сейчас просто помою тарелочку и какими-нибудь одноразовыми вот такими полотенчиками просто ее протру. Еще немаловажный совет: если ваша микроволновка сильно загрязнена, дайте постоять лимонному соку и уксусу микроволновой печи. Горячим так пары уксуса и лимонного сока растворят жир, и его намного проще будет отмыть губкой или по каким-то влажными одноразовыми полотенцами. А снаружи я микроволновку мою обычным средством для зеркал и без стекол. Я просто брызгаю и насухо вытираю. Это средство меня очень сильно выручает, когда надо дома навести порядок быстро. Также при помощи все того же средства для стекоровых зеркал я мою свою индукционную плиту. После того, как я ее помою обычной мыльной губкой, я ее также мою еще средством для зеркал или стекол. Так плита получается очень чистой, на ней не, расст... не остаются разводы. Брызгаю и насухо ее вытираю. Так, ну что, дорогие мои, вот таким совершенно простым способом чистки микроволновой печи от застарелого жира при помощи лимонного сока и уксуса я сегодня с вами поделилась. Если вам был интересен этот способ, ставьте пальчики вверх, пишите мне, пожалуйста, комментарии. Ну а я с вами не прощаюсь, мы увидимся в новых видео и до новых встреч!